Добрый день! Вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов, а мой гость сегодня, с которым обсудим последние события минувших дней, журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, раз уж мы представляем вас, как в том числе и социолога, то я предлагаю с социологии начать. В понедельник Левада-центр опубликовал данные очередного опроса, согласно которому получается, что 29% россиян считают приговор в отношении Навального несправедливым. Вот на ваш взгляд, как правильнее расставлять акцент вокруг этой цифры? Всего 29% или целых 29%? Я думаю, что нужно назвать вторую цифру. 48% считают, что этот приговор справедливый. И э, это коррелирует, э, там же есть еще и двойные связи, так называемые. То есть, это коррелирует с тем, что это те люди, которые доверяют телевизору. И вот 48% считают, что приговор Навальному справедливый. Э, соответственно, меньше трети, то есть, почти половина считает, что справедливый. Меньше трети считает, что несправедливый. Uh, ну, прежде всего, я бы хотел снять uh, такие традиционные uh, скептические возражения по поводу того, что Левада центр врет, кто же у нас верит Леваде-центру и так далее. Левада – это uh, честные профессиональные социологи, которые честно делают свою работу, профессионально делают свою работу, и не случайно их наградил путинский режим uh, почетным званием иностранного агента. Просто так такие такими наградами Путин не разбрасывается. Это награда достойная, заслуженная. Ее надо носить с гордостью. Иностранные агенты – это хорошие, профессиональные, порядочные люди в России. Но это, так сказать, синоним. Поэтому они делают профессиональную работу. Здесь есть серьезный вопрос. Серьезный вопрос связан с тем, что, значит, определенное недоверие. То есть сама процедура опроса в тоталитарной стране – это, в общем, достаточно серьезная проблема, то есть, безусловно, люди, когда им задают вопрос по Навальному, они, в общем, как-то озираются, они спрашивают, так сказать, а что, а кто, в общем, здесь есть, конечно, вот такая вот проблема, так сказать, не, не, не, вполне, не вполне искренних ответов, поэтому вполне возможно, что здесь надо делать некоторую поправку, но в целом, я думаю, что это отражает действительность, действительно, на сегодняшний момент мы знаем и по другим вопросам, что доверие, положительное отношение к деятельности Навального – это 20%, и, соответственно, негативное отношение – это примерно половина, 50%. То есть, люди, да, действительно, сейчас все-таки телевизор, он пользуется спросом, и то вранье, которое с утра до вечера про Навального распространяется по телевизору по федеральным каналам. Оно, оно работает, да, да, действительно половина людей считает, что вот Навального правильно посадили, меньше трети считают, что неправильно. Так, так, таково сегодня общественное мнение. Понятно, что из тех, кто считает, что его правильно посадили, считанные доли процента знают за что. То есть суть этого приговора, что такое фраше, зачем это фраше напал на Навального или что там Навальный сделал с этим и и кто такой фраше, вообще какое отношение он имеет к каждому россиянину. Но это все понятно, что для людей неизвестно, но понятно, что вот говорят, что Навальный предатель. Вот воспринимается это так. Значит, ну вот такое состояние общественного мнения. Такое. Здесь ничего не сделаешь 20 лет, больше 20 лет зачищал путин страну зачистить вот сейчас мы находимся в том в той точке в которой мы находимся Телевизор работает, говорите вы. Вот как раз если говорить о пропаганде, мы все видели этот ролик на прошлой неделе, когда Rush Today в лице Марии Бутиной попали в эту колонию, общались с Навальным. И на мой взгляд, там была просто потрясающая оговорка по Фрейду, совершена Марией Бутиной, когда она сказала, что условия в колонии гораздо лучше, чем в гостиницах Алтайского края. Вот когда потребители телевизора российского смотрят это, неужели у них ничего не в голове? Если, ну это как нужно было довести страну за 20 лет Путина, да, что в колониях у нас лучше, чем в гостиницах провинциальных. Ну, понимаете, здесь же это же надо, это должна быть совершенно другая культура мышления, чтобы у людей что-то щелкнуло в этот момент. А здесь вот гад сидит, жирует, и здесь жирует, и там жировал, так сказать, все, что про него рассказывается там и на Соловьевских передачах, и на Киселевских передачах, и на других передачах. И на тех же самых программах и Russia Today. Все это вранье, что вот это значит, предатель, который жирует и продолжает жировать в колонии. Вот это все. Это все воспринимается именно так. А то, что это на самом деле, так сказать, то, что, то, что вообще сама фигура Бутины, самой, сама ее личность, сама ее биография, сама, ну кто на это смотрит. Вообще то, что она говорит. Здесь люди считывают интонацию. Люди считывают интонацию. Интонация такая, Навальный плохой, жирует, по-прежнему жирует. Значит, реакция вот этих жителей города Покров, в котором находится колония, она, мне кажется, наиболее характерна, гораздо более характерна, чем даже данные опроса. Это люди, которые говорят, да вообще расстрелять его надо. Надо его расстрелять. За что? А это не важно. Просто надо расстрелять. За что? Ну. Такой Он какой-то не, неправильный, он какой-то он что-то хочет, он что-то там говорит, он что-то против власти расстрелять. Вот это э, мнение достаточно э, большого количества людей. Ну, не думаю, что половина, но значительно, значительного количества людей. Это вот то состояние, в котором э, снова находится Россия, как и во времена Сталина. Вот э, состояние, э, там, ска, скажем так психологическая, социально-психологическая атмосфера в России, она вот такая. Вот в этой глубинной России такой, как Покров, где находится колонии, в которой пытают Навального сейчас. А при этом в этом же опросе Левада-центра есть разбивка по возрастам, из которой следует, что молодежь как раз-таки в подавляющем большинстве считает приговор несправедливым. А вот категория людей 55+, в них всего 20% считает приговор несправедливым. Какие выводы из этого можно сделать? Ну, понятно, что путинское время кончается. Понятно, что молодежь, она, в общем, не то чтобы там вся, вся вот за Навального, но в любом случае она за перемены. Она уж точно не за Путина. Путин потерял молодежь. Он это прекрасно, ну, не знаю, насчет понимает он это или нет. Скорее всего, там, какой-то части своего сумеречного сознания он об этом догадывается. какой-то части он сопротивляется этому. Но, в любом случае, Путин потерял молодежь. Это очевидно совершенно. Но на его век, он считает, хватит. Он себе, ну, мы сейчас, я так думаю, может быть, коснемся этого. подписал сегодня, вернее, вчера, значит, вот это вот свое пожизненное вот, президентство. И я думаю, что, в принципе, да, действительно, молодежь в значительной степени сейчас не поддерживает Путина. И многие поддерживают Навального. Как эту поддержку конвертировать в, в какой-то политический процесс, пока не очень понятно. Вот это главный вопрос. То есть, на самом деле, состояние общественного сознания – это очень важно. Но состояние общественного сознания не всегда прямо конвертируется в какую-то политическую практику. Вот посмотрели там 115 или 117, или сколько уже миллионов человек... Фильм Навального про дворец Путина. Ну, хорошо. Это много. Если считать по абсолютным величинам, то это больше, чем все количество избирателей в России. Ну, и как это конвертируется в какую-то политическую практику? Очень мало. Поэтому надо иметь в виду... А это вот состояние сознания. Это люди посмотрели этот фильм про дворец. И они, по крайней мере, в их сознании уже есть осведомленность об этом. Вот это плохо очень конвертируется в какой-то политическую практику. Надо иметь в виду всегда, что существует зазор между осведомленностью и позицией, и второй зазор между позицией и политическим действием. Там еще много промежуточных зазоров, но это просто надо иметь в виду, ну, чтобы не обольщаться. Раз это плохо конвертируется в политическую практику, то может быть стоит искать новых лидеров. Это я сейчас подвожу к вашей заочной дискуссии с постоянным участником форума Свободной России Владиславом Иноземцевым. Вот его тезис да, условно сводится к двум фразам: если коротко у Навального нет шансов выйти на свободу при Путине, надо искать новых лидеров. Вы с ним при этом спорите. А вы действительно верите, что у Навального есть шансы выйти при Путине? Значит, ну, по поводу позиции Владислава Леонидовича, я, в общем, все сказал, что мог в публикации достаточно жесткой, не, не, совершенно недвусмысленной. Эта позиция безумно циничная, то есть, Навальный, этот Навальный кончился, не, не сети нового. И она абсолютно не прагматичная, помимо того, что она циничная, безнравственная, она еще и не прагматичная, потому что на самом деле... Так сказать, Ну, я не буду пересказывать все свои аргументы, в общем, их можно прочесть, но, тем не менее, совершенно, совершенно очевидно, что э, там основная идея ведь Владислава Леонидовича заключалась в том, что надо искать более компромиссного политика, который, э, лидера протеста, который э, готов э, к диалогу с властью, да, значит, с каким-то переговором с Но это Полное безумие, потому что ну, не, не хочется обижать умного человека, говоря безумие. Но, тем не менее, это очень странное утверждение. Потому что, ну, во-первых, лидер протеста компромиссный. Это такой некоторый Аксемарон. А главное другое. А кто сказал, что вообще кто-то собирается э, идти на какой-то диалог э, с оппозицией? Путин? По какому вопросу? По поводу, так э, сказать... Э, э, того, каким образом он поедет в Гагу сдаваться и получать пожизненное там уже. По какому вопросу? По вопросу своего дворца, или по вопросу коррупции, или по вопросу войны в Сирии, или по вопросу войны с Украиной, или вопросу, по вопросу Крыма. По какому конкретному вопросу в данный момент Путин собирается или готов, или может, или будет переговаривать с оппозицией? С какой оппозицией? То есть, это, это странное, странное заявление. Да? То есть, вот надо заменить. Мы знаем, как организовывались компромиссы. Это Пак, пакт Монклаа в Испании. Это круглый стол в Польше 1989 года. Это все известно, как это делалось. То есть, этому предшествовало как раз мощнейшее... Ну, в Польше этому предшествовалось мощнейшее забастовочное движение. Компания «Неповиновение». В той же самой Испании этому предшествовала сначала Гражданская война, а потом фашистский режим Франка. И после этого, так сказать, после смерти, вот здесь очень важная история. То есть здесь по реперной точкой была смерть диктатора. Вот после смерти Путина, может быть, и то маловероятно, может быть, откроется окно возможности для какого-то компромисса. При жизни? Нет, конечно. Компромисс какой? Что касается вашего вопроса, верю ли я в то, что Навальный при Путине окажется на свободе, я думаю, что у этих двух человек есть, так сказать, возможность ротации. Один из них должен сидеть в тюрьме. Вот скорее всего так. Один из них должен сидеть в тюрьме. Либо Путин сидит в тюрьме, а Навальный на свободе, либо Навальный, так сказать, сидит в тюрьме, а Путин на свободе. Есть еще одна опция которая мне представляется маловероятной, но она теоретически возможна. Путин может еще раз щелкнуть пальцами, ему там какая-нибудь Терешкова или какой-нибудь Валуев, или еще кто-нибудь изменит, предложит изменить Конституцию и ввести туда положение о лишении гражданства. Могут лишить Навального гражданства и выслать его из страны, как это делалось в советские годы. Такая опция возможна, хотя я считаю ее маловероятной, потому что она будет выглядеть каким-то таким, ну, скажем так, слишком уж компромиссным решением. Но вот это тот вариант, при котором, так сказать, эти два человека могут оказаться на свободе одновременно. Пока это выглядит, как мне кажется, таким образом. Для наших зрителей скажу, что если кто не в курсе, то подробный ответ Игоря Ковенкова и Славу можно прочитать. В том числе на сайте Ру. ну и, собственно, там есть ссылка на интервью Владислава Иноземцева, на его изначальную позицию. А теперь, возвращаясь к Путину, вот уже упомянули вы о том самом законопроекте, который он в понедельник подписал, об обнулении своих сроков. Вот в контексте подписанного этого законопроекта, как вы думаете, каков будет основной посыл, послания Путину федеральному собранию, которое вроде как запланировано на конец апреля? Ну, насколько я э, слышал, по крайней мере, последние данные, что это будет 21 апреля, вроде бы как. То есть, я так слышал, что, опять-таки, понач... первоначально это планировалось на день рождения Владимира Ильича Ленина 22 апреля. А потом там были гипотезы, что это на день рождения Гитлера 20 апреля. Ну, и в результате Путин решил, так сказать, встать посередке между этими двумя величайшими зл... э, злодеями э, человечества. Вот между э, Лениным и... Гитлером, 21-е. Ну, по крайней мере, так говорят. Значит, ну, что касается его подписания, об, вот это, о, о его пожизненном президентстве закона, ну, да, прямо скажем, было, конечно, очень такое, я так понимаю, тревожное ожидание. Значит, подпишет, не подпишет. Ну, вот видите, подписал все-таки. Мужественный человек взял, поймал карандаш или там авторучку и ловко подписал указ о своем пожизненном президентстве. Значит, что касается его послания, то я думаю, что это э, послание. Ну, обычно послание довольно скучный жанр, то есть человек что-то говорит, а все остальные сидят слушают. Э, такой жанр своеобразный ритуальный. Э, значит, я так понимаю, что э, ну что можно ожидать? Ожидать, э, безусловно, можно каких-то сюрпризов с него останется. Там в связи с тем, что сейчас все Многие говорят о обострении ситуации на границе с Украиной. Ну, можно ли ожидать, что он объявит в прямом эфире войну? Ну, скорее всего, все-таки нет. Хотя, еще раз говорю, персонаж, вот его сумеречное сознание, которое проявилось, в частности, с, вот с этой вот боевой генетикой, то он нейтрино пытался вооружить бомбой. Сейчас вот боевую генетику придумал. Вот, очень странно, причем Курчавскому институту поручил. Заниматься этим, что, что вообще особенно забавно. Значит, э, так вот, я думаю, что э, каких-то особых милитаристских вещей, скорее всего, не будет. Хотя, еще раз говорю, это малопредсказуемо. Я думаю, что значительная часть послания, скорее всего, будет посвящена э, подготовкой к выборам. И ну, он будет раздавать какие-то мелкие подачки, скорее всего, там что-то 5 копеек пенсионерам, 5 копеек малоимущим семьям. Ну, для того, чтобы избирательные участки не оказались совсем пустыми. Потому что понятно, что нарисуют любую цифру, но надо же еще картинку, чтобы было видно, что люди все-таки пришли в сентябре за кого-то проголосовать. Для этого нужно как-то поощрить людей. Ну, опять-таки, это будут, безусловно, копейки. В общем, по сравнению с разворованными триллионами, очень немного. Но я думаю, что послание будет носить вот такой вот... Скорее всего, социальный характер, так сказать, попытка немножко смягчить ту ситуацию. Ну, потому что подорожание продуктов на 20% за неполные три месяца этого года это серьезная история. То есть, это на самом деле и пенсионеры и работающие люди, и учащиеся, они просто ну, вот берешь свой кошелек, и в нем, оказывается, на 20% меньше денег. Это, в общем, серьезная история. Поэтому я думаю, что как-то э, вот, смягчить вот это обострение социальной ситуации в России, я думаю, будет попытка сделать это в послании. Ну вот, хотел в конце у вас об этом спросить, раз уже упомянули о международной напряженности, как раз таки, вот вы сказали, что на границе с Украиной происходят странные вещи, по крайней мере, несколько дней уже об этом говорят, что стягиваются туда российские войска. Сегодня США выразили обеспокоенность ростом военной активности в Арктике российской, опять же, а накануне, кстати, по поводу Украины, там еще происход, проходила информация, что и белорусские войска с другой стороны границы тоже подходят, какая-то есть активность на этом фоне, ну и Беларусь провела учение, как раз-таки несколько дней назад на границе с Литвой, где э, провела учение якобы по отторжению НАТО, если оно вторгнется. А к чему тогда вся эта активность последние дни, на ваш взгляд? Ну, здесь, конечно, развилка. Либо это, либо это шантаж, либо это, ну, как в таких случаях говорят, понты, либо это действительно начало какой-то военной провокации. Э, э, версия о большой войне, которую Путин собирается начать, мной либо лично рассматривается как ничтожная вероятность. То есть, крайне малая вероятность. Потому что, ну да, есть огромное количество идиотов, которые в телевизоре все время кричат там всякие Сатановские, Богдасаровые и прочие. Вот это вот безум, это совершенно безумные люди, которые постоянно вопят про необходимость войны, что надо там захватить Киев там и так далее. Но это люди, которые, э, не знаю, понимают они, что они говорят, не понимают. Э, я думаю, что есть достаточно большое количество э, все-таки, да, безусловно, путински настроенных, но э, профессиональных генералов, которые прекрасно понимают, что никакого Киева Путин взять не может. Не потому, что не хочет, не потому, что там, а просто не может. То есть, реально, ну вот, э, только что было. Здесь же очень простая проверочная... Есть проверочное слово. И вы знаете это проверочное слово. Это битва при мытищах, Знаменитая битва при мытищах. Вот проверочное слово к, к задачке, может Путин взять Киев или не может. Значит, потому что, если будет вторжение, настоящее вторжение в Украину, то э, вот этих вот э, пенсионеров, которые 9 часов отражали значит с небольшим боеприпасом отражали натиск соединенной группировки ОМОНа, СОБРа и так далее, всех этих рысей и прочих животных значит в человеческом обличии, Я думаю, что таких будет не один, не два, не десять, а тысячи. И российская армия получит вот в каждом ну, доме получит очень серьезное сопротивления И, конечно, ни до какого Киева они не дойдут. Я думаю, что даже, э, так сказать, э, ту часть Донецкой и Луганской области, которая находится под контролем Украины, они занять не смогут. То есть, это, я думаю, понимают многие. Поэтому большой войны не будет, провокации, скорее всего, будут. Сейчас ведь э, российская власть, Кремль действует по принципу погромщиков. Двухходовка. Сначала, э, значит, э, кровавый навет. Очередной там распятый младенец, вот которого э, да, то ли мальчик, то ли девочка то ли был, то ли не был. Скорее всего, да, действительно, какой-то ребенок погиб, но погиб э, примерно э, в 50 километрах от Донецка, и э, примерно там в 15-20 километрах от линии соприкосновения. То есть никакого дрона там, конечно, в помине не было. Скорее всего, было какое-то взрывное устройство, на котором ребенок вполне мог подорваться по недосмотру взрослых. Это вот достаточно очевидная история. И в конечном итоге вот сначала кровавый навес, потом погром. Какой Вариант погрома возможен. Так действовали и в случае еврейских погромов, так действовали и в случае Глявицы, когда Гитлер уничтожал Польшу, так действовали и в случае поджога Рейхстага. Это, в общем, классическая схема фашистов. Ну, вот фашистов, погромщиков я думаю, что вероятность какой-то провокации кровавой возможна. Большой войны думаю, что нет. Надеюсь, что нет. И думаю, что нет. И здесь очень важная история. ведь Всякие прогнозы... Почему я очень жестко, критически оцениваю всякие так сказать, вот прогнозы насчет того, что там Пути, Путина там, вчера уже не будет и так далее. Потому что прогнозы социальные отличаются от прогнозов погоды тем, что они воздействуют на объект прогнозирования. Вот так же как экономический прогноз. Он воздействует на объект. Вот в банковской сфере, в отличие от прогноза погоды, прогноз погоды на погоду не действует, а прогноз, скажем, экономический или политический, он воздействует на объект прогнозирования. И объект прогнозирования меняет. И поэтому я думаю, что Значит, бесконечные заклинания война, война, они могут, с одной стороны, привести к действительно провоцированию, к ожиданию, с, к значит, обострению ситуации. А что касается... Но в то же время нужно предупреждать. Нужно предупреждать, говорить о том, что опасность такая есть. И э, то, что Путин безумен, э, как кратко, емко и четко вы, э, сказал покойный Немцов, это всегда сохраняет возможность, что он может на самом деле устроить гигантскую провокацию. И вот предупреждение этой провокации, четкое э, да, э, объяснение, публичное, жесткое, со стороны международной общественности, со стороны аналитиков, что будет, если он попробует только э, двинуться в эту сторону, что он получит сразу. Это очень важная практическая ну, справедливости ради, кстати, надо отметить, что вот вы вспомнили историю с мутищами, там все-таки речь шла об МВД и Росгвардии, а в случае с Украиной, конечно же, речь идет об армии и частных военных компаниях, это все-таки разные вещи. Ну, я бы сказал так, что на самом деле по количеству, в количественном отношении у нас силы подавления внутреннего протеста в России, они в численном отношении, да и, пожалуй, в боеспособности. Тоже возможно. Ну, за исключением, там, значит, ВКС, да, военно-космических сил, там, подводного флота и так далее. А все остальное у сил подавления внутреннего протеста, у Росгвардии, там с этим, в общем, достаточно и по численности они превосходят сухопутные войска российские. Поэтому здесь вот непонятно еще, кто эффективнее. Поэтому я думаю, я, еще раз говорю, что я думаю, что вариант большой войны с Украиной, он невозможен. Невозможен, потому что, ну, да, они там безумцы вокруг Путина в значительной степени, но там есть достаточное количество все-таки нормальных генералов, которые, да, они настроены имперски, да, они настроены пропутински, но они понимают, с чем они столкнутся. И потом украинская армия сейчас совсем не та, что в 2014 году. Игорь Александрович в заключительной части хотел бы снова вернуться к Навальному, но немного с другой стороны. Вот его соратники, ну как бы предпринимают попытки, да, какие они могут в этих условиях, наверное, по его освобождению. В частности, вот, анонсировали новую кампанию на сайте Фрей Навальный, когда людям предлагается зарегистрироваться там, и в случае, когда будет Отметка доведена до 500 тысяч, будет анонсирована акция, уже конкретно объявлены ее форматы места. Вот Вы сами зарегистрировались на этом сайте? Нет еще. Я обязательно на этом сайте зарегистрируюсь, и я, конечно же, приму участие в уличной акции. Конечно. То есть У меня в этом смысле сомнений нет никаких. Ну вот на сегодняшний день последние данные, да, там порядка 380-390 тысяч человек отметилось. На ваш взгляд, будет ли вообще отметка в 500 тысяч пройдена? И если вдруг не будет, какой мог бы быть план «Б» в этих условиях у команды Навального? Ну, Во-первых, это надо спрашивать, конечно же, у команды Навального. Во-вторых, я думаю, что отметка в 500 тысяч, она все-таки, скорее всего, будет, будет преодолена. Вот, и я думаю, что, ну, в любом случае, вот, несмотря на весь огромный запас скепсиса, который был выплеснут на команду Навального по поводу вот этой вот акции с фонариками, я считаю, что эта акция хорошая, правильная, потому что вот это установление горизонтальных связей по дворам, по кварталам, по микрорайонам, это очень правильная история, я думаю, что за ней в значительной степени будущее, и мне кажется, что вот Форум Свободной России со своим потенциалом, он мог бы здесь сыграть существенную роль вот в организации, в создании таких вот телеграм-каналов, дворовых, домовых, уличных и так далее. Вот, горизонт... вот ощутить себя не в одиночестве и в больших городах, и в маленьких поселках, почувствовать какое-то количество единомышленников, мне кажется, очень важно. Вот это очень важная история. Команда Навального в этом направлении делает какие-то попытки, но я думаю, что их сил, учитывая то, что их громят по полной программе, их сил не хватит. Здесь нужна децентрализация протеста. Я еще раз говорю, что, что в чем проблема, это то, что у нас получается, что вертикали власти, у нас противопоставляется вертикаль протеста. И вот что получается в результате. Руководитель, глава этой вертикали протеста в тюрьме, штаб за границей, а штабы по регионам разгромлены. Это вот демонстрация слабости вот этого противопоставления вертикали власти, вертикаль протеста. Нужно строить горизонталь. С участием команды Навального ни в коем случае нельзя поддерживать тезис Значит, Навальный кончился, давайте несите другого. Это тезис не безнравственный, это тезис ошибочный. Но с участием команды Навального Никто же не возражает против появления других лидеров. Ну, кто возражает? Какие проблемы? Господи, да лидеры, пожалуйста, приходите. Навальный вообще в тюрьме. Ну, это, мне кажется, вообще немножко ложная сама постановка вопроса. Надо заменить лидера. Да какие проблемы? Вставай, выходи и говори, я лидер. И дальше начинай, начинай так сказать, командовать, начинай значит, собирать под себя аудиторию, собирать под себя, так сказать, под свои проекты, действуй. Пожалуйста, поле это вообще огромное, оно на самом деле пустое. Поэтому это ложный тезис. А вот создавать горизонталь, создавать вот эти горизонтальные связи значит, с помощью информационных ресурсов, в том числе и из за границы я думаю, что это за этим будущее. Ну и последнее, о чем спрошу, вот выписал себе вчера цитату и вот не выписал, кому она принадлежит. Но цитата, мне кажется, хорошая. Звучит она так. Голодовка до победного конца – это либо выполнение требований голодающего, что случается, прямо скажем, очень нечасто, либо смерть голодающего. Вот в этой дилемме либо-либо власть, на ваш взгляд, какое примет решение, стратегию или тактику? Я думаю, что... Существует еще такие, ну, известный же большой опыт голодовок, когда людей начинают кормить насильно. И, в общем, ну, Сахаров не прекращал голодовку. Его начали кормить насильно, в результате он получил там, микроинсульт, как ну, история сахарова хорошо известна, Андрей Дмитриевич. И э, могут начать кормить насильно. Это еще один вариант. Это на самом деле, мне представляется, что это э, наиболее. Потому что Навальный, э, ну я, я с трудом представляю себе, что э, Навальный э, сдастся. Что он просто в какой-то момент э, скажет, нет, я что-то что я хочу есть. Да, Дайте-ка я поем. Я думаю, что этого не произойдет. Я думаю, что произойдет следующее. Либо это будет, либо его... У него же на самом деле... Очень конкретные требования, очень легко выполнимы. Ну, просто врача дайте. Просто врача. Не фельдшера, а врача. Причем такого, которого он, так сказать, Навальный доверяет. Это совсем не обязательно. там. В общем, короче говоря, это очень простые требования, очевидные. И поэтому удовлетворить их просто. Я не исключаю, что эти требования могут быть удовлетворены. Вот исключить совсем это нельзя, потому что настолько, настолько очевидные, настолько простые требования. Сейчас его перевели, перевели в медсанчасть, потому что он уже там, э, потерял 13 килограмм, у него температура высокая, э, он явно болен. И это, э, в общем, серьезная история. Его сейчас перевели в медсанчасть, но там нет врачей. В этой медсанчасти нет врачей, там фельдшер. Э, поэтому я думаю, что первый вариант этого могут э, просто удовлетворить его простейшие элементарные требования. И второй вариант, просто начнут кормить насильно. Вот мне представляется, я не думаю, что вот сейчас, при том, что такое внимание привед... вот просто приковано к Навальному, когда действительно ну, практически каждый глава государства, с которым он будет встречаться, ну, за исключением, может быть, Ким Чен Ина, значит, он сразу спрашивает, Путин, ты там Навального что, совсем уже убил или нет еще? Как, на... как там Навальный? Когда его спрашивают об этом и Меркель, и Макрон, и когда там, если и когда он с Байденом все-таки увидится, то Байдену первым образом, привет убийца, как там Навальный? Значит, и это, я думаю, что здесь некоторая проблема у Путина для того, чтобы вот сейчас, вот всю секунду добить Навального. Я думаю, что вот вариантов два. Либо удовлетворят его простейшие элементарные требования, либо начнут насильно кормить. Спасибо большое, Игорь Александрович. Напомню, что сегодня мы беседовали с журналистом, публицистом и социологом Игорем Яковенко. Вы смотрели канал форума Свободной России». Эфир для вас провел Дмитрий Семенов. До свидания.